знаем что-то барахолка вот это вот барахолка одесская старокомный мы тут никогда не ходили старокомный рынок вот в этих краях можно Люди торгуют всякая всячина очень интересно и шубы продают И в ту сторону и Нижа,